Температуры сейчас стоят вот такие, и, естественно, жарко, а когда жарко, хочется пить. А как это сделать на площади мэрии, где можно взять холодной воды, сейчас я вам об этом расскажу. Итак, в Валенсии в трех местах установили вот такие аппараты, которые предлагают фильтрованную, охлажденную воду. На площади мэрии Первый на центральном входе на пляж Мальвароса 2 и в городе искусноуки 3 ну, работает таким образом. Здесь датчик справа, но ну и вот он контролирует. Вот. И у нас бутылка свежий, фильтрованный, холодный Пады Yeah. Mm -hmm.